Вот, вот, вот и я, вот ты, милая моя Вот, вот, вот, вот и я, вот ты, милая моя Вот, вот, вот, вот и я, вот ты, милая моя Темлянечка ягодка, В бару родилась вот и я, вот и милая моя В Аббару родилась, на солнышке грелась вот, вот, вот и я, вот ты, милая моя, На солнышке грелась, русуко существовало, Вот, вот, вот и я, вот ты, милая моя, Русуко существовало, ребешочек сломала, вот, вот, вот, вот и я, вот ты, милая моя, Ребешочек сломала, ручки. Вот, вот вот и я вот ты милая моя ручки падушки клала к себе миого звала вот, вот вот вот и я вот ты милая моя к себе мило воздала силушку дождалась вот, вот вот вот и я вот ты милая моя дождалась на шеюшку бросилась вот, вот вот вот и я вот ты милая моя на шеюшку бросилась уж ты миленький ты мой вот вот вот, вот и я вот ты милая моя уж ты миленький ты мой раскрасавчик дорогой вот, вот вот вот и я вот ты милая моя раскрасцачика дорогой что ж ты ходишь стороной, Вот-вот-вот и вот, вот, вот я вот ты, милая моя, что ж ты ходишь стороной, выхваляешься ты мной, Вот вот-вот и вот, вот я вот ты, милая моя, Выхваляешься ты мной, моей Русаю косой. Вот вот-вот и вот, вот я вот ты, милая моя, моя Красая коса, всему городу краса Вот, вот, вот и я, вот ты, милая моя Всему городу краса, а ребятам сухота Вот, вот, вот, вот и я, вот ты, милая моя А ребятам сухота, а мне девки честь, хвала вот, вот, вот, вот и я, вот ты, милая моя